Я подписал вчера антивоенный комитет тоже, когда там было всего 12 человек. Считаю это абсолютно правильным. Ну, до людей дойдет просто, оно доходит ну, через другие инстинкты, не как бы интеллектуальным путем, а именно вот, лампочка-слюна, к сожалению. Но, будем честны. Вот. А, пока лампочка не загорелась, слюна не выделилась. Вот. Потом лампочка загорится в холодильнике, слюна выделится, а, а там только баклажановая икра, и старый очень лимон, засохший. И кетчуп. И кетчуп. Вот. Еще лекарства старые, дай бог, сохранятся. Скажите, а вот в, это только в плане морали, потому что, ну, увидев пустой холодильник, не все начнут действовать. А, к, не к, все. Как механизм, А кто-то это... а кто начнет. А большой э, мужик, у которого вот трое детей и жена, которая распилила его до самых яиц, э, э, начнет? Теперь Простите, за, за грубоватые ну, слова. Зато, опять. я думаю, аллегория, метафора э, усвоена. Э, что касается это, это, это, это можно бить интеллигенцию. Это вот, как Путин говорит, с бороденками или вот очкариков, опять-таки, в кавычках, это их можно бить. И вот этих вот за бороденки таскать, а по ребрик бить их, и э, девочек, которые друг другу за ручки держатся, радужных, их можно бить. А когда они забудут в какой-то большой, большой предприятии на третий месяц выплатить зарплату там же совершенно другой разговор пойдет они забудут они не выплатят потому что ну, либо этой зарплаты будет ни на что не хватать потому что она будет в рублях которыми <сёк> эффективнее всего будет как а, один наркобарон пещеру отапливал а, чтобы дочку согреть Эскобар. Вот, или туалет обклеить. Мимо этих гиперинфляций уже проходил... проходили несколько государств, и ни одно из этих государств, проходящих через гиперинфляцию, не сохранило ту власть, которая эту гиперинфляцию запустили. Вот. И они это прекрасно понимают, поэтому у них очень э, такое. Как это сказать? Хотели Блицкрика, а получился Цукцванг. Вот. Тяжелая ситуация. то Поэтому, опять-таки, если Киев, на Киеве воткнут Триколор на разбомбленной радии, сравнят ее с Трикстагом, это будет одно дело. И там уже можно будет... А по всем телевизорам, вывести бессмертные полки и прочее, и просто на победобесе это все зашуметь и затопать. Вот. А судя по всему, этого не произойдет. И я не понимаю, как они будут выкручиваться. Махать ядерной бомбой. А... А Вы вот ну, допускаете, что не только махать, но и какие-то меры принимать. Потому что Допускаю. Допускаю. Вот. Да, я не могу допускать. Но, э, есть очень мирные собаки, которых вообще никого не трогают, только лижутся. Вот, Загнанная в угол даже очень мирная собака может укусить. Вот, э, и пойти на тот шаг, на который никогда не ходила. А Мы знаем, что э, даже не хочется называть его президентом. А, мы знаем, что человечек-то не смелый. Мы же видим, как он встречается, общается, эти столы, вот эти бункеры, вот эти две недели изоляции, вот эти выгон а, с кладбища ветеранов. Вот это мы все прекрасно видим. Мы понимаем, что 90% в этих старых мозгах – это страх просто чудовищный страх за себя. Вот. И все определено все действия практически определены страхом. Страхом э, потерять власть, потому что после этого конец будет очень быстрый, неминуемый и вероятно, очень жестокий.